Ноту протеста из-за провокационной риторики американского сенатора Грэма российский МИД сегодня вручил послу США Салливану. Пока Блинкин уехал в Польшу посмотреть на украинских беженцев, сенаторам позвонил украинский президент. Американского уже не цитируют даже на CNN. Репортаж Дениса Давыдова. За ходом российской военной операции по защите народных республик американский зритель следит практически в режиме реального времени. Карты с оперативной обстановкой на всех телеканалах США. На юге наблюдается большая активность. Российские военные смогли там очень хорошо продвинуться. В основном, потому что они захватили полуостров Крым 8 лет назад и разместили там большую военную базу. Свои оценки происходящего дают военные эксперты. Они считают, что российские войска разбивают украинские силы на несколько группировок. Фактически подразделения ВСУ попадают в окружение, оставшись без единого командования и с отрезанными резервами, в том числе... Топливными. Days... В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились. Так что я считаю, в течение десяти дней все будет закончено. Они не хотят разрушать города, потому что собираются использовать их. Это причина, по которой наступление занимает какое-то время. Война началась всего 7 дней назад. Вы вспомните, американцы потратили 39 дней, пытаясь взять Багдад. Азовское море уже российское. Есть прямая связь между Крымом и Донбассом. Сейчас они подбираются к Одессе. И, скорее всего, все побережье Черного моря будет российским. Мы связались со Скотом Беннетом, бывшим сотрудником американских спецслужб. Он один из тех, кто детально погружен в происходящее на Украине. Точка зрения этого эксперта о корнях украинского кризиса не совпадает с мнением либеральных американских медиа. Специальная военная операция приближалась на протяжении восьми лет. Восемь лет с момента Майдана в 2014 году, когда США, ЦРУ, британская Ми-6 свергли президента Януковича усилиями администрации Обамы и Байдена. Они свергли правительство, организовали снайперские атаки, сжигали здания и убивали людей. И тогда начали войну против русскоязычных республик. Но официальный Вашингтон во всем обвиняет Москву. Байден накануне, выступая в Конгрессе, заявил о полной поддержке Украины. Конгрессмены по случаю нацепили значки и взяли жовто блакитные флаги. На следующий день на Капитолийском холме приняли декларацию в поддержку Украины. Приняли... Не единогласно. Томас Месси Томас резолюцию не подписал, потому что он марионетка Путина, секретный агент России. Причина в этом или в том, что у него есть здравое основание не подписывать такой документ. Из-за этой военной лихорадки, из-за пропаганды, которой сейчас охвачены люди, самое умное с политической точки зрения просто подписать этот чертов документ. Но вместо этого он подумал, что же там в действительности говорится, что из этого следует и действительно ли он это поддерживает. В резолюции содержится неопределенный призыв к дополнительной и незамедлительной помощи в области обороны и безопасности. Этот термин настолько всеобъемлющ, что может означать и отправку американских военных. Резолюция призывает полностью изолировать Россию экономически. Это повредит малообеспеченным гражданам США, которым и так трудно из-за инфляции. В США рекордная инфляция за последние 40 лет, ее уровень 7,5%. При этом Белый дом просит у Конгресса 10 миллиардов долларов на помощь Украине. Опросы показывают, большинство жителей США недовольны политикой Байдена в решении украинского кризиса. 54% американцев считают его действия в этом направлении Неэффективными. Санкции против России подняли цены на американских заправках на 40%. Возмущенные водители украшают АЗС вот такими стикерами с Байденом и фразой: Я сделал это. Я отклеиваю по 5-6 таких штук каждый день. Они появляются на всех наших колонках. Из-за Украины Байден не может или не хочет сосредоточиться на внутренних американских проблемах. Обсуждая критическое состояние инфраструктуры страны, успевают упрекнуть Индию, Китай и еще 35 государств за то, что не поддержали в ООН американскую резолюцию по Украине. Зеленский марионетка. Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску. Большинство того, что сообщается с Украины в течение суток-двух, оказывается ложью. Сообщение о взятии аэродромов ⁇ это нонсенс. Этого не было. Он не герой, он стоит за себя и своих людей. Но я не вижу в нем ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сделать сейчас, это смириться с реальностью. На многочисленные просьбы Зеленского создать над Украиной бесполетную зону, НАТО во главе с США ответила отказом. Денис Давыдов, Николай Коскин и Анна Львова. Вести из Соединенных Штатов.